Так, всем привет. Вид... Всем привет, друзья. Слышно, видно, нормально. Так, все, пошел, видишь, народ заходить. Мы всех всех предупредили, друзья, что сегодня вебинар у нас идет все на трансе. Ну, давайте с... прежде всего начнем, как всегда. Сегодня среда, 13:00 по московскому времени, и мы в июне лете полетели с Москвы в Париж, допустим. Вот, поэтому сегодня у нас будет необычный. Вебинар. Проводить его будем в перископе, как традиционно налажено. В Мирополисе, к сожалению, сейчас возможности нет в таких походных условиях. Но и Слава, и Ольга пишут этот вебинар, поэтому он пойдет потом и во всех наших чатах, и пойдет по всем источникам. Так что, друзья, вы сейчас за ближайший чуть вот этот час увидите очень много интересного. У нас здесь будет много сегодня в вебинаре участвовать, помимо нас с Алексеем еще очень много участников в Иксе кого-то знаете, кого-то не знаете вот. но друзья давайте обо всем по порядку то есть как мы говорили, или отсчет о запуске инотранса, он пошел сегодня на нашей выставке представлен стенд и мы находимся с Алексеем в юнилете в скоростном нашем модуле, развивающей скорость свыше 500 км в час Вчера уже прошли многие репортажи, вы видели фотографии, все, но мы на этом сейчас не останавливаемся Мы завтра сделаем еще один вебинар, также в 13 часов с выставки И покажем уже и наших соседей Кстати, я сейчас тоже покажу, где находится наш стенд, чтобы было понятно, что не стыдно находиться в таком месте вот. а Мы с вами, друзья действительно находимся в событии, которое подводит определенную черту под работой нашего проекта Skyway. И здесь с точки зрения именно инженерной работы, конструкторское бюро инженерной школы, которую создал инженер Анатолий Дович Юницкий, она может отчитываться и показывать выполненную работу только инженерными решениями, только созданными машинами. И мы с вами, друзья, на протяжении этих четырех лет постоянно видим появление новых машин, появление новых эстакад, новых решений. И это и есть, друзья, то, ради чего был запущен проект Skyway, ради чего мы работаем и ради чего мы сегодня здесь все собрались. И есть что сказать об уникальности Юнилета, расскажет непосредственно человек, имеющий к этому самое непосредственное отношение, не буду его перебивать и комментировать. Вот, сейчас это будет первый сюрприз который сегодня будет на вебинаре вот а соответственно обо всем остальном друзья мы с вами поговорим мы позовем здесь все правление skyway капитала вчера мы специально отдали день скажем так нашим друзьям коллегам из skyway Invest Group, свига то есть так сказать у них было право первой представления технологии skyway сегодня информационное поле довольно таки активно занято, о Skyway говорят много, интерес к этому большой, весь стенд, друзья, я тоже вам даже сегодня покажу, как проходит работа на стенде, сколько здесь народу, но ну, можно даже, друзья, чтобы сейчас немножко так... То есть, видите, вот мы сидим в юнилете, вот это, это его интерьер. Все. Вот, друзья, поэтому, ну давай, Алексей, тогда пару, пару слов буквально, и начнем тогда приглашать первых участников сегодня наших гостей нашего сегодняшнего вебинара друзья действительно такой нетрадиционный необычный вебинар и это мировая презентация мы проводили мировую презентацию два года назад здесь же в Мессе Берлин в Берлине как Анатолий Эдуардович выразился второй раз берем Берлин действительно берем инновациями первую инновацию которую ощутил присаживаясь в Юнибус, кстати вот по названию мы называем так вот, так скажем, как нам уже приелось. юнилет, юнибус спецификации, естественно. Но что я почувствовал, друзья? Массажные кресла. Анатолий Эдуардович в своем репортаже сказал, и, наверное, я предугадал, потому что а, мне почему-то захотелось под, посмотреть внутри и а, даже а, расход топлива сравнить у джипов. Стоимость этого подвижного состава будет сравнима с джипом. То есть это действительно семейный высокоскоростной подвижной состав. И давайте вот посмотрим, просто я буду сопровождать комментариями. Давайте посмотрим, как обстоит дело действительно с инновациями. То есть вы можете всячески потыкать на различных совершенно сенсорных панелях управления 4 панели управления абсолютно комфортно для всех жителей я могу сравнить ну давайте сравним с одной из моделей одного из концернов мы не будем говорить конкретно но там вся сенсорная абсолютно панель и здесь вы можете регулировать на фактически все если вам хочется отрегулировать свет Пожалуйста, сиденья массажные, вентиляция. Друзья, все это вы можете наблюдать на топовых автомобилях. Меня так массажирует, так приятно массажировать, что вы даже себе не можете представить. Подогрев абсолютно, все что угодно. Музыку, фильм посмотреть, информация. Это скоростное мобильное пространство, которое будет использовать... Каждый живущий на этой земле человек. Ну, а сейчас давайте начнем готовиться непосредственно к нашим гостям. Гостей будет очень много. Мы постараемся максимально осветить и технические характеристики, и то, что происходит сейчас в векторе развития. Ну, что я могу сказать? Эмоции. Всегда хотелось перемещаться на частном самолете, но у меня морская болезнь, друзья. Морская болезнь, которая переборолась вот этими многочисленными частыми перелетами. Но я ощутил на фесте, что нет никаких дискомфорта, когда перемещаешься на юникаре. Здесь, друзья, мы просто полетим в нашу предстоящую реальность, которая создана уже здесь. Будущее творится здесь, сейчас, на наших глазах. Так, давай. Вот. Ну, вот так, мы... пошли за гостями. Пока Алексей будет... Ходить за очередными гостями Мы с вами... Леш, Леш Леша! Эх. Так, друзья, ну, мы, видите, сегодня в такой непринужденной форме проводим Что так эмоционально Леша сейчас сказал Действительно, я сижу, происходит постоянный массаж по своему телу Это очень, скажем, там это, то есть, когда за рулем едешь в джипе, это не всегда возможно, потому что отвлекает от движения, вот. А с точки зрения автоматически сразу дает движение, да, это транспортный андроид, это робот, это автоматизированная система управления, это транспортное средство, которое, соответственно, управляется и обладает абсолютно своим интеллектом, поэтому это, друзья, как раз уже транспортное средство. Но, но, нового поколения. И очень много сегодня гостей и очень много людей, которые сегодня приходят. И э, очень многих удивляет, что процесс идет, что э, мы развиваемся и что каждый раз показываем новые машины. Как бы не хотелось, друзья, нашим врагам, нашим оппонентам, нашим недоброжелателям, Друзья, процесс идет, и я постоянно буду эту мысль проводить, что мы с вами участвуем в венчурном, инновационном проекте, высокорисковом проекте, потому что никто этого не делал. И единственным мерилом, единственным э, сегодня отчетом, который здесь может быть, это только, э, соответственно, выполненные работы. А объем, друзья, для того, чтобы создать машины такого класса, которые действительно могут перемещаться со скоростями выше 500 км в час, потому что сегодня в аэродинамической трубе то, что продутые и расчетные скорости могут уже приближаться к 600 км в час, это все покажут уже ходовые испытания. Очень много задает вопрос, когда. Все, друзья, будет в свое время. Вы все это увидите, так же, как два года назад на Инотрансе показали Юнибус, Юнибайк. В этом же году они встали на ходовые испытания, в этом же году -э прошли испытания, вы помните, 29 ноября э начало ходовых, потом проведена сертификация, так что, друзья, идет движение. Идет развитие, и еще раз вам повторю мысль, самое главное для инженерной школы, которую создал инженер Юницкий, это отчет теми машинами, механизмами решения, которые создаются. Это единственное мерило, которое может отличать от чего-то другого, ни иллюзии, ни картинки, ни какие-то прожекты а только действующие образцы, которые можно испытывать, смотреть. И в этом плане, друзья, никто не может упрекнуть в том, что за пять лет, что развивается проект именно в сегодняшнем русле, идут постоянно новые... Машины, постоянные новые решения демонстрируются, что это то, что, друзья, и требуется от инженерной школы. Ну, а сейчас, друзья, сейчас, друзья вас не видно, я специально вам покажу здесь еще это один... то, что говорят в России. Мужик мужик сказал, мужик сделал. Говорят многие, но делают немногие. Друзья, я представлю вам, если кто еще не знает, это инженер Юницкий, который запустил проект Skyway и который создает сегодня то, что будет реально менять жизнь каждого на, на этой земле. Да, мы Дорыч... сидим в, в, в, в основном юнибусе. Да. Это юнибус семейного типа. И э, многие говорят, а зачем? Почему такой маленький? Mm -hmm. Ну я хотел бы отрисовать тогда вопросы Форду. А что такой? Так, маленький. Так, так, так. Слышно, да? Да, да, да это Микрофон, чтобы было. А до этого был нормальный звук? Нормальный звук, друзья, как это самое. Что-то Форд был какой-то неграмотный инженер взял и сделал семейный. И была бы автомобильная промышленность? Да нет, естественно. Автомобильная, автомобиль победил железную дорогу, хотя к тому времени, когда вот Ford стал развивать это направление, железную дорогу уже было ну, почти 100 лет, там, 80 лет. да. И она, были построены порядка миллионы километров дорог железных да. и никто не верит, что автомобиль пойдет, что железную дорога будет развиваться. Но автомобильная, автомобиль, автомобильная промышленность победила железную дорогу, Железнодорожное строительство только по двум причинам. Одна из них я назвал. Была ставка сделана на личный автомобиль, на семейный автомобиль, чтобы семья или один человек, частное лицо могли купить для пользования. Вы же не купите, если в том не могу. Конечно, конечно, А поезд, а электровоз нам нужен? Нет. Нет да? И вторая причина ⁇ это от двери до двери. На автомобиле можно приехать от двери до двери. На железной дороге нельзя. И на самолете нельзя. Так же. Потом до аэропорт ехать. И на вокзал. там Иногда 10-20 километров. Автобиль может прийти к дому, потому что есть сеть дорог. И э, мы создадим все дороги. красмет Она будет. эта сеть. И э, стороны дороги пойдут к каждому дому. Потом в будущем, даже как сегодня в автомобильной промышленности, это уже миллиард, миллиард автомобилей бегает по дорогам. Представляете, миллиард. Только легковых, не говорят там грузовики и т.д. И, и поэтому в будущем, в основном по нашим дорогам, тростной это будет ездить личные частные юнибусы, юнилеты. Со скоростью 500-600 кг в час. И понимая это, я и проектировал юнилет именно исходя вот, с этих критериев. Да? То есть эта машина должна быть очень экономичная, она должна быть недорогой. Ну не купишь ты кадры там, от Бугатти, вот примерно евро стоит, Viron, ну не кадры может себе позволить, да, такую машину. И при скорости 430 км в час, не 500, там мощность двигателя 1500 лошадиных сил. А чтобы разогнаться до 500 км в там настоит стоит движок мощностью 3000 киловатт. Я а, вот здесь на выставке ходил и видел а, двигатели, которые стоят на тепловозе, да, да, так двигатель мощностью 3000 киловатт, это агрегат весом больше 10 тонн угу. и размером больше легкого там. Вот представьте, машина должна иметь такой двигатель. Угу. И а для э, характеристики для, для этого юнилета? Э, вот это лет, и... и... и... нет, вот этот юнилет, вот э, ему нужен двигатель, сейчас двигатель сейчас где-то мощностью 250 киловатт. 200-250 кВт. Киловатт. Вот у меня сейчас... Камри, да, да но ну, сейчас разработки нового поколения. Для меня это уже машина мертвая. Я и конструктор, я инженер. И сделал это уже вчерашний день. Это уже пройденный этап. Это, пройден этап. это должно пойти в серию, это должно работать, но надо двигаться вперед. Тогда будет не... Вот аналогия с... Не чемодан с ручкой. Весом 10 килограмм и стоимостью да, да, и стоимостью 10 тысяч долларов. Да, вот. А вот такой будет мобильный, да? И те, кто это понимал, они сейчас лидеры. А те, кто не понимал, те умерли, как компания, да? Там есть, как технологии. Поэтому понимая это, мы, естественно, движемся вперед и. Новое поколение юнилета, вот будет иметь мощность двигателя где-то порядка 100 киловатт. 100 кВт уже? Да. При тех же скоростях, да? При тех же скоростях. Ну, это фантастика. Ну, не фантастика. Просто... Вы видите, я же сказал, что мужик сказал, мужик сделал. Ну, вот есть, но все характеристики соответствуют. Поэтому это Я же не футуролог, как вы. Я не фантазирую, я инженер. И мои фантазии, это не фантазии, а щеткий трезвый расчет, инженерный. И там, где фантазии, где не вписываются законы физики, там, Сопромата, э, механики, других математиков, других дисциплин, я их просто откидываю. Я понимаю, что это пустое, нельзя этим заниматься вообще. Поэтому все решения, естественно, проверяю вот на детекторе лжи, только инженерно. Угу. Что вроде хорошее решение, но оно, кажется, вот, нарушает законы сохранения энергии, поэтому глупо этим заниматься. Забыли, забыли, забыли. А вот это вот, двигаться, двигаться, двигаться вперед, да? И мы это делаем, так? и поэтому э, будут бегать э, машины, э, которые будут расходовать на 100 э, километров пути, где-то 5-6 э, литров Алексей. топлива. Машины. машины, а на человека будет меньше литра, а в э, Бугатти, ну, где-то 100 да. литров на 100 км пути, двух местных, это 50 литров, да? 50 на, на 10 раз, да, по раз. Да, вот все Ну и по ценам. А поскольку есть заслуженные простые решения, и более, э, цена будет зависеть больше от того, какой более салон, билее. наворот или нет, кожа, крокодила и так далее, да, или более там бюджетно, то э, машины будут стоить, ну так как примерно легковое автомобиле, такого же класса. Угу. Поэтому это класть это джип. <голее> Поэтому э, как джип даже может быть дешевле, потому что по большому счету. Эта машина проще автомобиля, но она и сложнее, потому что здесь еще есть индивидуальная система управления, есть свое техническое зрение, да. там есть типовочный взлы, да? автоматические и так далее. То есть многих вещей нет, которые есть в автомобиле, ну, допустим, руля, там, радиатор, коробки передач, коробки передач да? там, даже дворники, которые здесь не нужны, они, дворник, вот, ну, Снегочиститель Там... и так далее На стекле В на пер... на самолете Берет на себя 100 киловатт мощности 100 киловатт А вот зеркало Допустим на скоростном автомобиле Ну где-то 50 лошадиных сил Берет на себя зеркало допустим. 50 лошадей? Да, О. что вы думаете, на скоростном угу. Там аэродинамика очень важна Потом у нас нет одной на выступающей части Даже ручки в дверях Они заподлицо, это наши ручки Угу. Это мы сделали, даже ручки наши. Но здесь, как Вы сказали, здесь весь дизайн определяет только именно инженерия, инженерные решения, именно аэродинамика, это... свойства и так далее. А не дизайнер. Не дизайнер. дизайнер просто раскашивают и то, естественно, с инженером консультируется, потому что инженер тоже говорит, ну как-то не, не, не очень красиво. Давайте вот так сейчас сделаем. Я не соглашаюсь. А, и мы, естественно, сейчас развиваем параллельно и гипер-ю, высоко гипер направления, которое более древнее, так сказать, чем Skyway. И, естественно, параллельная работа ведется над Space, а, в общем-то, транспортным, средства ну, еще древнее, чем. Но как мы говорим, все это увязано, все это составные части единой инженерной школы, единых инженерных решений, да? Да, это. Когда я сначала я придумал вот, планетарно-транспортное существо, когда я увлекался моделированием, я любил физику с детства и э, ребенком с пяти лет строил ракеты. С немецкого пороха, там помню, наши нашей деревне там склад рядом был, э, партизаны в войну взорвали немецкие склад там много снарядов, был амин, там, порох, э, это Я собирал его и делал ракету первым. Ну, конечно, понятно, как это. Раз Ючхату не вспомнил, но от меня так хорошо объяснил с помощью дрына, что так делать нельзя. Потом я, естественно, более аккуратно дальше работал. А потом, когда переехали через Казган, ну, Казахстан, то в 200 километрах Байкону. И, естественно, это были 60-е годы. СССР туда ну, космонавтов запускал. Первый космонавт был да, на советский. Это, естественно, подорожило умы. Все хотели стать космонавтами, и я. Так, поэтому я уже стал делать трехступенчатые ракеты, которые поднимались на высоту на несколько километров. Я делал сам порох, я забрал свой порох так, из того, что есть в магазине и аптеке. Да. Я сделал первый композиты, потому что, кроме бумаги и клея, у меня не было таких материалов. И надо было двигатель делать, твердотопливный, и сам корпус ракет. Но потом, когда это уже все стало у меня хорошо летать, и я помню, как я сидел с сестрой, на 3 года младше, с Тамара, кинотеатре летнем, а экран был в сторону Байконура. Я смотрю, мимо экрана полетела точка горящая. Я помню, что запустили что-то там на Байконуре. Правда, что мы не знали, от нас обычно сообщали. Но я, запустили, запустили. Мы посмотрели фильм, выходим с кинотеатра, тут пошел ливень. Я помню, как сейчас мы шли по колено в воде. Такой ливень был. А там учесть полупустыня, там дожди идут редко. И я связал эти два фактора. Запуск ракеты до 100 километров и ливень. Это там стал разбираться, еще школьником был. И стал понимать, что ракета, ракеты, у что как да, он ущерб наносит. Старт тяжелой ракеты, это озона дыра размером с Францией. Одна ракета. А климат и погода делается в озоном слое. Uh -huh. Он поглощает 4% солнечного излучения, это в 100 раз больше, чем вырабатывают человеческая энергия. Там к ним uh -huh. да? А он разрушается. то все и другим транспортом. Потом uh -huh. все двигаем автомобилем и так далее. Да? Uh -huh. И я тогда задумался, ну что-то как-то неправильно это. И я стал думать, а почему это происходит? И стал понимать, что это технократия на самом деле. Мы технократическая цивилизация. Super. И мы не мы выбрали этот путь, и не я. А наши предки 100 тысяч лет назад, миллион лет назад, когда стали над путь, стали огонь научились разжигать, шкуры выделать, жарить на углях. Да? Это и есть первая технология. И они стали умирать, это палеонтологи знают, 20 лет от рака легкий, потому что в пещере в их доме стоял смог. От одного маленького костра. А я стал понимать, что костров-то сейчас горит, Сотни миллионов, а то миллиарды двигатель кнуты сгорания. Причем более вредные, чем костер, да, в пещере. Более мощные. А котельные, а электростанции, а самолеты, а ракеты, а корабли, а подводные лодки, а мотоциклы не стали. Не стали. А эти заводы, фабрики, да? А эти карьеры, где там добывают эту руду, потом ее плавят. А металлургия, а химия, да? И оказывается, мы разрушаем дом, в котором мы живем. Те разрушали пещеру, э, дом свой, да, но ну, сообразили и вынесли за пределы дома технологии и выжили. А мы продолжаем в нашем доме это одна комната без сфере нет перегороды, это одна комната. Вот это делает то, что делали первобытные люди в пещере, да. И мы это уничтожим. Индустрия убьет без сферу. И это я понял, ну где-то больше 50 лет назад и стал понимать, что надо искать путь. И потом я стал инженером путей сообщения, поступил в Тюменский институты, и на, вот развивал это направление. И решил э, я найти сам решение, как инженер, создать самый экономический транспорт на планете, на Земле, и найти решение, как вынести индустрию в космос, потому что она убьет человечество. Мы, как если перефразировать Жванецкого, он говорит, что не делает с человеком упорно ползет на кладбище, что не делай цивилизация, на она упорно ползет на кладбище, упорно. И не понимает это, потому что мы на планете созданное общество потребления, потребляй и плюй на будущее. Главное, все сегодня, те, хорошо, а твои дети, там, внуки, правнуки, это их проблема. У меня другая позиция, что я ставлю своим детям, ну -то. Правнука, да? И вот нашел решение, оно единственное правильное и возможное, как и используя внутренние силы системы, как Барон Мюнхаузен, он не нарушал экологию, он сам себя поднял за волосы, да, испас себя и коня когда тонул в болоте. Я понял, что, что, я что я? вот это решение, вот если найти как инженер, у -у -у. Это техническое решение, что оно вот действительно может решить эту пробл... задачу, как миллионы тонн выводить в космос без экологических проблем. И на что? Это вообще планетарное транспортное средство, а почему оно таким должно быть? Потому что Барон Метхазин должен нарушал один единственный закон сохранения. их много, и закон о энергии, импульса, моменты, количество движения. а есть еще закон сохранения Положение центром, которое гласит, что за счет внутренних сил системы нельзя переместиться от масс системы в, в пространстве. Поэтому нельзя поднять себя за волосы. масс останется на месте. И только одно решение, когда масс остается на месте, кольцо вокруг планеты. Это тогда масс кольца совпадает центр планеты. А потом уже политехнические решения, как. Диаметр увеличить, чтобы выйти в космос, это от центра бизнес-силы больше всего подходит и так далее. Я уже проработал это все на инженерном уровне, да? и поэтому вот эти все решения были найдены, давно думали. Ну, лет, наверное, 45-50 назад я стал развивать, а потом понял, что это, опять же, никому не надо. Никто этого не понимает. И смеются на мой говорят, да что это такое, какой-то сумасшедший, колесо, какой-то космос. Да давайте жить на Земле, все хорошо. А если что угодно, пойдем на Марс. Ну как это так? Это как Я живу в доме, я его угроблю, сожгу, а потом пойду куда-то в трущобы жить, что ли, на другой планете. К соседу? Нет, так даже не к соседу, а там, где ничего нет. Где нет кислорода, нет атмосферы, некомфортной температуры, меньше, меньше 600 градусов мороза. Скафанды, нет еды, нет воды и билет стоит миллиард долларов, даже бред. На земле надо жить. На Земле, здесь рай, нет нигде во Вселенной другого места лучше, чем планета Земля, для нас, землян. Мы заточены под планету, мы созданы на этой планете. Какие Марсы, это бред. Поэтому индустрию надо, как и первобытные люди, они оказались умнее нас даже. И выжили то, что вынесли. Так и мы выживем, если вынесем, да? И поэтому эта работа не прекращалась, но я тогда понял, что поскольку она не нужна и я не найду возможность зафинансировать, это не надо организации Объединенных наций, это не надо там СССР, там, Америки, там, другим странам. Это не надо НАСА или Роскосмос, они ракетные, да? Как СКВ не нужен железнодорожникам. Да? Я понял, что это тупик. И вот надо найти самому способ, как это все зафинансировать. И я выбрал СКВ, который почковался, когда был склонный транспорт Ленинского. Сейчас он скажет, он отпочковался от эстакады ОТС. Это фактически моделизированная эстакада. Я стал его уже развивать как бизнес, чтобы просто сделать это, то, что нужно планете и людям, что даст экономический эффект в сотни триллионов долларов, в сотни триллионов, я не говорю, да? где можно заработать деньги, чтобы вложить их в разработку ОТС. Да? И потом, когда это будет разработано, когда уже, извините, будет совсем плохо, все скажут, да, вот, вот оно решение, оно уже есть. Вот давайте, все, результат. Да? И поэтому тоже мы работаем в этом направлении, я никогда не пришел эту работу, просто она вела в закрытом режиме. А сейчас уже можно об этом говорить. Хотя онлайнеры и прочие говорят, да вот, Юнистский опять там хрень какую-то придумал и оценил в 9 триллионов 600 600 миллиардов долларов. Но это не оценка. Это оценка моей территориальной собственности независимых экспертов. Как можно, можно по-другому оценить систему, один запуск которой дает эффект 100 триллионов долларов. 100 триллионов долларов, один запуск. Я поясняю почему. Сегодня стоимость доставки тонн грузов на орбиту в районе 10 миллионов долларов за тонну. 10 миллионов долларов за тонну. Там прогнозы говорят, мод 5 тысяч, может 4, но пока этого нет, это пока прогноз. тысяч, да? На АТС эти расчеты я сделал, они давно и сделал. Стоимость тонны доставки грузов в космос будет около меньше тысячи долларов. В 10 тысяч раз дешевле. А когда будет организована уже индустрия, и будут полеты туда-обратно, то мы можем, можем энергию груза, выставляем на Землю, вырабатывать энергию, и тогда эта система будет окупать себя, и вообще доставка будет грузов бесплатной. И поэтому экономический эффект на тоне 10 миллионов долларов. ОТС может за один, даже за первый рейс вывести 10 миллионов тонн грузов. Умножаем на 10 миллионов долларов за тонн, 100 миллионов долларов. Вот экономический эффект за один рейс. А их будет 1000. Антониовский, ну это можно сравнить как? Как объяснять людям, которые не знали, что такое электричество, какой будет век и какие машины будут работать? Нет, понимаете, дебилу трудно объяснить, что это дебилу. Антон, Антон, люди, которые могут заглянуть за горизонт и в единицу. Нет, единицы. Э, нет вот, понимаете, я вот Сократа вспоминаю часто, которого даже вообще жена считала дебилом. Жена. Дураком, идиотом и воревала помой публичные. Но он домой. всегда говорил, если бы у меня не было такой жены, я бы не был Сократом. Так что, может быть, здесь Да, потому что она не понимала, а такой нет, Сократ что сказал? Что сто идиотов, Вот задаст такое количество вопросов, что сто мудрецов за сто лет не найдут ответы. Поэтому не надо идиотами, и дебилам отвечать. Надо делать дело и доказывать дело. И они оказываются потом сторонниками. И более того, у них еще, оказывается, истоков стояли. И шли со знаменем впереди. В общем, так я иду по этому пути развития, так И здесь, друзья, как раз это не пустые слова, это инотранс, это мировая транспортная выставка, где Skyway представлен второй раз. И я без привлечение, я сейчас пройду, покажу наших соседей, это хитачи, это и Сименс, он там через Ташибы здесь у нас рядышком, прям за стенкой стоят. Есть, друзья, мы на мировом уровне, но то, что показывает сегодня инженерная школа инженера Дюницкого, аналогов не имеет, потому что здесь уже у нас как анекдотичный случай. Вчера были представители РЖД, посмотрели, сказали мы думали, что вы уже давно загнулись, а вы не просто загнулись, а еще делаете, как и сказал, один представитель говорит, вы мне испортили настроение, настроение. на весь оставшийся да. день. Так да. что, друзья, на кого-то это действует, как действительно с точки зрения воодушевления, потому что все, кто является сторонником SkyWay, видят эту машину, друзья, она не может быть некрасивой. Потому что смотришь и понимаешь, друзья, это действительно воплощение инновации. И как сказал Юницкий, он не над дизайном не работал, чтобы она выглядела красиво. Нет, я шокирующий. работал над аэродинамикой. Нет, именно это аэродинамика это... определила. Как Антонов говорил, что нет. летать и, может... Туполев. Туполец, нет, нет, это Туполев. Красив, да, э, Красивый самолет тот, который хорошо летает. Хорошо летает. И летать может только красивый самолет. Да. То есть, Поэтому это самолет... инженерная красота. И, и мой девиз, и я уже привел это всей нашей компании, всем нашим инженерам, эстетичный, конструктивный минимализм. Абсолютно, да. Эстетика, она главная, это же восприятие. Но она должна быть инженерная. То есть за ней там стоит конструктив. Конструктив, который направлен на достижение цели. Да? И минимализм, ничего лишнего. Конечно. В бриллианте ничего лишнего. Вот алмаз, который находит, он такой сложной формы. Если вот описать его форму, надо 10 листов в стране списать, чтобы формулу описать, как он такой сложный. А бриллиант очень простой. там несколько, Одна грань, и, да? Он очень простой. Ну что красивое, бриллиант или алмаз? Вот такой вот, да? Так и здесь. Здесь ничего лишнего нет. И самое сложное – отбросить отчесть все лишнее. Это самое сложное самое. найти самое простое решение. Это очень сложно. И я как инженер, как автор, как генеральный конструктор это демонстрирую. И на словах она делала. И это, друзья, вот мы подчеркивали и всегда говорили, это на экофесте, где четко показано, что сделано, как сделано. Это реальный отчет. Это отчет инженерной школы. Я постоянно это повторял и буду повторять. Чем может отчитаться инженерная школа? Созданием машин? Не словами, а делами. Не иллюзиями? Нет, не, не словами. Научили все, говорить. Да. Все. Да. Так, а делать имеют очень умение. И Причем так делать, как когда-то декларируешь. И сравнивать, друзья, что вот мы уже давно вышли, тогда начинают, а как к вот тем технологиям или тем проектам относятся, сравнивать можно только машины, которые стоят на испытании. Сравнивать с картинками, сравнивать с концептами. Нет никакого смысла. Сравнивать в инженерной точке зрения можно только готовые, испытуемые машины. И как инженер, я вспоминаю первый ролик, который вот, ну, я снялся, чтобы обратиться к народу, к жизни Земля. И первое слова, которое я сказал, одни из первых, это мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. Это действительно очень крупный бизнес, самый крупный бизнес. То, что я сделали марк, со время Форд, Стивенсон и и мы даже более крупный бизнес создали, и мы идем по этому пути. И не надо думать, что это просто, что это легко, я, я, я, я. Да. это очень сложный ход, очень непростой, Потом заводились и будут заводиться уголовные дела, будут, всегда, будут меня преследовать, будет. и преследовать до сих пор, и будут, и дальше будут еще сильнее прессовать, жестче. Потому что мы переходим дорогу очень много. И старое цепляется за старое. Оно хочет тоже выжить. Так? А новое, да, да, новое победит не в силу того, что я там упрям, или я вот сказал, что так будет. Потому что я делаю то, что победит в силу технико-экономических преимуществ. Да. Победит экономика, да. а не юницкий. Потому да, да. что то, что мы делаем, эффектив да. любой другой системы транспортной, инфраструктурный, экономичнее, безопаснее, экологичнее, дешевле. И можно дальше там говорить, да? И вот силу этих обстоятельств мы победили. Мы. Те, кто победил, кто обложился. Вернее, проиграют наши вот эти конкуренты. Они проиграют, как проиграл проводной телефон мобильный свежий, как проиграл, по большому счету, же, уже проиграл железный Живой транспорт железной, дом, дороги. железной дороги, а потом и автомобильной дороги, автомобильного транспорту. Я думаю, что автомобиль завоевал сразу наверное, С ним боролись. И даже через 50 лет, когда Ford начал делать там свои автомобили в Москве, 50-е годы, живой транспорт. Через 50 лет. Потом, когда мне говорят, а где, где, там, где миллионы километров дорог, Будут. Будут. Но всем, всем Открыли, У нас Будут. уже такая форма родилась, что Skyway это шестая ниша в транспортной сфере. Ну если там автомобильный, железнодорожный, транспорт, трубопроводный, авиационный. Вот, вот Skyway это еще одна ниша, которая вошла и которая будет расширяться. Она идеальный транспорт, она не имеет всех недостатков, которые есть, только один его еще нету в массовом миллионах километров, но это как и старость, к сожалению, то, что приходит и вместе с мудростью. Это единственное недостаток. Вот какие-то парни воспринимают как проект. Конечно. Это проект. Это первый проект, первый трассы. Первый проект, там, конечно, это же не бутафория, это не модельки, там полноценные машины, которые сертифицированы. Все настоящего железо, все сделано так, как и должно быть. Абсолютно. И Поэтому опять? тоже самолет братья Райт не был же в бутафоре, Конечно. но он дал толчок для да. создания авиации. целый отрасль. Да, целые. так вот наш самолет братья Райт, дедушка, это ЗИЛ. Да, да, Зил. Да. Да. Зил. Он был, и, а, был о, ну сколько, 15 лет назад, даже больше. 18, о, 2001 17, год. Да, 17 лет назад. 17 лет назад да. а, и это небольшое прижиток времени, потому что общем, да, братья Райт полетели на свою, это жирки летающие. В несколько секунд упали, запатентовали, ходили, говорили, мы тут вот авиация, только наши самолеты, только вот у нас покупайте. Человек говорит, да зачем ваши гробы нужны и э, летающие этажерки, Да И стали развивать независимо. А они умерли в нищете. Они думали, что патенты их защитит, у них технология была несовершенна. И только через 13-14 лет лесопромышленник «Боинг» Он табуретки делал, он досками занимался, да, скамейки там, шкафы делал. Задумался, что, слушайте, ну самолет же деревянный. Да? Так это же мой прошлый. Да я про самолет самолеты делал. Не через год, а через где-то 13-14 лет. Как мы после ЗИЛа. Пришел Боинг, и он победил. Потому что он понял, что нельзя из дерева делать. Это неправильный материал. Он стал делать первый цельноматериорический самолет. Это тоже будет несовершенно. А потом этот лесопромышленник занял 50% мирового рынка. Ну и сейчас тоже доминируют, хотя там Арбас его потеснил там и так далее, но все равно, извините, это уже больше ста лет они доминируют на рынке. Потому что поняли, как надо его без бизнес делать. А братья Райт не поняли, как делать бизнес. Так я не только инженер, я понимаю, как бизнес делать. Потом многие не понимают, что, что мы делаем. Злятся даже на инвесторы, акционируют, что вы делаете, это неправильно. Давайте туда побежим. Нет, ребят, мы бизнес должны создать. И надо думать, что с Боингом не боролись. Боролись еще и как. Правительство Соединенных Штатов Америки называло правительство, как и меня правительство, объявило преступником Бонга. Он был преступником для Соединенных Штатов Америки. Но Бонг победил. А не прови суши? Победил прогресс, То то, что мы думаю, делаем, то, то что да. нужно, то, что будет наиболее экономично, да. безопасно, да. экологично, да, то, то и будет. Ждать. и здесь как раз, друзья, вы видите, что, это что там происходит. пишут, какая а реакция? реакция? Самая, да. как, как всегда. Это же интернет. Нет, а наверное, по в основном, которые там... Можете, друзья, кто хочет, вот сейчас Антальдарчо написать пожелание. И... О, это сказал это Конфуций. Если тебе плюнули в спину, значит и впереди. Это, друзья, можете передать пожелания, поздравления или там свои это. Спасибо Спасибо. Привет с Хмау тоже привет. Я много лет работал в контематическим. Про Бабурина не сейчас. Так скажем, попозже. В основном, Антон Так, вперед, вперед старик молодец старик, да, ну, я, не, да не, не, юноша, мальчик, не, не мальчик, не мальчик, это точно сказать но опять же, Анатолий лобовое стекло будет, оно есть а как понять лобовое стекло а в Фойзе есть лобовое стекло? да, опять же, Анатолий Дуарович что верить в мелькание или что, лучше смотреть вбок и вперед так, потом скорее будет ли крыша чтобы смотреть на звезды и на небо будет так жму руку, я тоже жму Спасибо за ваш труд. Вы супер. Ну, хорошо, Старик не подключал. Боресток с вами. Всех благ. А туалет присмотрим. Ну а как же. Как и в вашем верховом автомобиле. Можно поставить. В семейном. Нет вопросов. Только он будет повыше. Тогда модуль. Подороже. И расход топлива больше. Поэтому себестоимость поезда будет... Больше, да, и купан назовут ниже. Но ну, это можно сделать. И общественный транспорт, где время в пути будет больше, больше, больше часов, естественно, будет столиком. С проходом, обесродству, с более комфортным салоном, но это общественный транспорт. А лично, я думаю, даже, по-моему, только Вала Пугачева есть там туалет, ее там удлиненной машине, как там, Или там Киркорова. Все эти решения есть, так это можно. И цель сообразность. И ехать из Минска в Москву там, полтора часа зачем чем-то Но... Ну, Антон благодарю вас за Я тут вам, вам послушать, чуть не упал с табуретки. Так там тоже табуретки есть, вам не помните. Должны прорваться, прорваться. Здоровья вам из лет, спасибо. Финансирование не закроется в Корниву, это неправильно понимаю. Какие новости помирал, там позже. Набрала, я просто люк, согласен. <с> Чтобы стали свидетелями, стали станем. Все при жизни будет делаться. Да. Спасибо. Ну вот, друзья, давайте поблагодарим еще раз Антон Доровича. Да. Большое вам спасибо. Я поздравляю вас с этим вашим очередным рубежом. Это успех. Да, это, это этап. этап. и я Для вас меня это уже прошлое. Еще раз с пройденным этапом. Друзья. Это прошлое. Переходим в следующий этап. Да, и как вы слышали? Нет. Я хочу выразить всем благодарность нашим инвесторам, низкий поклон от меня, и только благодаря вам мы это делаем, и вы услышали мой призыв, спасибо вам. Не вы, я был бы мечтателем, футурологом, а вы... сказочником и шутофреником. Вот. А теперь с чем Знаете, в советское время со мной боролась КГБ, это посередине, чем онлайнер тоже, да, и я их победил на самом деле, КГБ и СССР. Хотели посадить, там, засудить и прочее, и сделать что-то сумасшедшим. Это реально было? Было в серии судов. Самое, так у меня есть справка. Я пошел в диспансер, в Гомель. Говорю, тут вот могут считать считают меня сумасшедшим, физиком". А вы несли, следует, скажите, дайте справку, я нормальный. Так что у меня справка есть, я не шизик. Еще сколько, уже лет 35. Юнинский да. и Леонардо, ну, друзья, мы так между собой называем, что, так сказать, у нас это наш современный Леонардо да Винчи, поэтому, так сказать, и как раз кто Анатолий я искренне вас поздравляю с тем, что вы можете сказать, мужик сказал, мужик сделал, да. и то, что вы говорите, вы делаете, и дальше кто бы что ни говорил, друзья, у нас уже родилась такая между собой, что если вы видите и вы это не верите, вы идиоты. Потому да. что видеть, смотреть и говорить, этого не может быть, это ерунда, я бы даже... сказал, наверное, дебилизм, дебилизм. дебилизм, да. дебилизм. Либо, либо купленные Но, специально да, да. для, обученные этого, обученные для ли... борьбы. Для борьбы. То есть это за, что, за ними кто-то стоит. Когда приезжают 50 -50 профессионалы, 50 -50. смотрят, видят и относятся к тому, что они видят с очень большим интересом, это действительно вызывает интерес. Остальное. М -м. Спасибо, Анатолий Двачь. Посадь планету. планету. Мы инструмент делаем, держим, а не угрожаем. Да. Но это молоток, мы можем не забить, а можем по башке дать. Кому надо. Кому надо. Да. да. Но это все равно строительный инструмент, а не угроза. Спасибо вам, Анатолий Тридарович. Я тогда вас да. заберу, мы да. вас отпустим. Вот. А мы тогда еще будем продолжать наш. Друзья, мы нашего первого гостя и там сказать самого главного человека на этой выставке отпустим то, что народу сейчас я вам уже покажу, как да, это. Да, мы заняли. Салон, да, мы заняли... Вот мы сидим в салоне, видите, в это время сюда входят, выходят. Ну вот, друзья, видите, у нас идет продолжение работы. Я считаю, что такой вебинар очень. Э приятно проводить, и действительно вот из того, что сказал, мы на следующем вебинаре, друзья, будем и анализировать и делать, сегодня просто не то время и настроение, чтобы на, на какие-то отвечать, на какие-то нападки, на какие-то э, укусы, опять еще на что-то, это, друзья, все, как сказал Юницкий, мы к этому знаем, мы готовимся. Это нет ничего к этому потому что действительно то, что мы делаем масштабно, действительно то, что сейчас выступление Skyway на этой выставке, это действительно фурор, когда реальность становится машина с скоростью 600 км в час с наземным перемещением, с такими характеристиками. Тем более, что... Есть аналог уже, есть традиция, что на прошлом и на трансе, в шестнадцатом году был показан первый юнибус, потом он встал на испытания и та и другая машина, сейчас проведена сертификация, идут уже разработки адресных проектов, весь процесс, друзья, идет и никто не может сказать, что этого нет. Можно цепляться к нюансам, к срокам, еще, так сказать, можно, друзья, найти всегда какие-то зацепки, проблемы, все можно найти. И то, что сейчас делается, делается сложнейший процесс. Но то, что заявлено, сделано на Инотрансе, здесь показана скоростная машина, наш юнилёт который открывает новый концепт рельсового движения, колесного движения. Это, друзья, новая этапа, ниша создана. Мы потом покажем еще обязательно, на улице стоит 18-местный Юникар. То есть это сегодня уже городское метро, воздушное метро, городской трамвай. Интерес к этому просто колоссальный, то, что сегодня есть. Поэтому, друзья, здесь и сейчас мы с вами то, что говорили и то, что декларировали, мы делаем. Как к этому относятся наши недругие друзья? Мы видим, буквально вчера в на Транса вышла опять огромная статья такая аналитическая. Онлайнер это такого аналитического органа интернета, то есть и того людей, которые борются с, и с Юницким. Поэтому, друзья, это все текущая работа, а у нас Действительно праздник, у нас действительно сегодня очень серьезный отчет, и действительно сегодня показывается то, что нигде никогда никто не видел, и мы с вами участники этого процесса. А я сейчас, с вашего позволения, пройду, и мы возьмем несколько еще у кому-то знакомых, кому-то незнакомых людей мнение впечатления о том, что происходит, чтобы каждый мог сказать и выразить свое отношение к тому, что если это будет некое такое продолжение вебинара. И я вам еще покажу, так у нас по времени, друзья, как раз нормально, вот я вам покажу еще наших соседей, чтобы вы не думали, что это какая-то непонятная выставка, и мы сами что-то -что где-то придумаем. Тут у нас, вот я говорю, Ташиба, Хитачи вон за стенкой, Сименс вон стоит в 10 метрах от нас. Поэтому, друзья, это действительно такая мировая премьера, и Skyway здесь выступает на очень высоком уровне, с учетом того, что нам есть с чем сравнить, и мы еще делаем сравнительные репортажи, то, что показывали наши партнеры, друзья, конкуренты два года назад. Сейчас я смотрю, и, друзья, очень многое привозится то же самое. Skyway показал на прошлой Монотрансе Unibike и Unibus две машины, в этом году Unicar и Unilet. Друзья, это принципиально новые машины. Это 18-местный городской трамвай, городской метро, и 600 километров в час новая скорость. То есть кто может упрекнуть в том, это я отвечаю сегодня этим дебилам из онлайнера, что он говорит, я три года ничего не вижу, что меняется. Интересно, куда этот дебил смотрит, что у него ничего не меняется. Когда появляются эти новые машины, которые для специалистов являются просто фуроров. А если человек видит и говорит, нет, этого нет, ну тогда весь вопрос, куда он смотрит. Или что он видит. Это, друзья, уже вопрос... Именно к психике человека, либо к его нравственности. Когда человек за деньги может э, писать или делать все, что угодно. Но это вопрос, ребята, другого плана. Ну что, продолжаем. Вот тут у нас как раз стоят ребята. Все, Я покидаю покидаю Юнибус. значит Юницкий дает, видите, уже тут, это бесконечное интервью бесконечное, так сказать, это, поэтому этот процесс постоянный, мы мешать не будем. до, как говорится, мы свое уже получили, нам времени уделили, поэтому, друзья, хочу представить вам еще одну очаровательную девушку. Так, Ир, буквально два слова, мы сейчас будем делать вот так. Ты в микрофон говори. Приветствую всех коллеги, надеюсь, меня слышно хорошо. Хотя здесь очень шумно и вообще хороший. потрясающая обстановка. И хотелось бы сначала пару слов сказать об этой машине. Вот с женской стороны могу вам сказать, это просто колоссальный комфорт. Это очень эстетично. Все кабинки, все сидения оснащены замечательными массажерами, специальными материалами нового поколения. Это очень комфортно, это очень здорово. А вообще, если говорить глобально, то буквально меньше месяца мы праздновали наши достижения в Минске, а сейчас мы празднуем настоящее мероприятие мирового уровня, мирового признания. Поэтому очень много коллег, партнеров, которые просто заинтересованы в дальнейшем бизнесе, в развитии, в дальнейших шагах, и коллеги, Самое интересное сейчас только начинается. Ожидайте много новостей. И я думаю, уже Анатолий Эдуардович и Сергей Сбиряковым вам вещали о том, что здесь происходит. И так, всем большой привет. И до следующих новостей. Передай трубку. Спасибо, Ирина. Давай вместе сейчас с тобой. Это Ирина Волкова. Всем член... партнером огромных. Член правления, да. Так, Инета. Давай. Сейчас еще одно вам покажу очаровательный Конечно, я тоже тут. Да, Всем привет. Есть... О, Второй о, день о. уже. Если кто-то заметил, то я вчера работала полный день на нашем стенде до сейчас, самого сейчас, вечера. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай так, ага. Угу. Это все. Вот, не, можно микро... Нет, микрофон был, звук был, так что можно так сказать это Ну что, коллеги, как всегда, у нас праздник Праздник того, что мы создали совместно Уникально, все чувствуем что себя что у них Чувствуем себя ну, великолепно ничего, потом Да, неважно Здесь все уже неважно Самое главное, что Берлин нас принял Мы здесь И новый Юни-Лед на месте Летит уже скоростью 500 км в час Каждый, кто садится, это чувствует и э, пользуемся всеми удобствами. Они радуют иностранцы, просто удивляются. И вчера задали вопрос: э, внутренние часы производились э, где-то в BMW. И мы постоянно признаемся, что все, все, все мы делаем сами, делаем сами, и еще будем продолжать делать сами, улучшать. Ну что? кто еще успевает, приезжайте потому что быть на месте это всегда по-другому, но для тех, кто остался дома, мы каждый день все-таки будем вам пересылать все события, эмоции радость нашу ну и параллельно не забываем, что теперь пора ставить на рельсе, а рельсов-то у нас еще нет да. надо и об этом позаботиться спасибо, Инна всем, всем, хорошего всем привет, да. привет друзья, я еще раз покажу уже сам стенд, то есть видите Находится вот она сама машина. Вот она сама машина целиком. Вот. Ну, фото фотографии все ее будут, вы все это еще видели. Вот. Тут он. Андрей Хавратов дает репортаж. Андрей, для наших помахай руками. Это все одни наши партнеры, это все наши коллеги. Поэтому интерес. Так, там Алексей дает, сейчас мы друзья. Подойдем еще к одному очень интересному, знакомому вам всем человеку, с которым это… Михаил, ну, ты, и... вы сильно заняты? Ну, вот я говорю с индийскими гостями, которые очень заинтересованы построить uh, Skyway в Индии, то есть этот проект продолжается и расширяется. Но я могу уделить вам внимание, I'm sorry, it's a direct. Um, все нормально? Да, немножко сейчас, можно попросить вас подержать, я чуть-чуть распутаюсь с этой... Директ-бродкастинг, ай, мэн. Ой, сейчас сидел в этом с в этом... Он, помимо того, что он делает массаж, он еще и чуть-чуть подогревает, так сказать, сиденье, то есть меня включили, поэтому... Было чуть-чуть жарко... жарковато. Да, так сказать. So. Михаил? Да. Я. Yeah. Yeah. Впечатления, ощущения. Потрясающие. Настроения. Настроение, не знаю, выше неба. Потому что, ну если не на то, что мы сюда привезли смотреть, то на что еще? Очередной Wi-Fi в очередном вагоне или там. Какие-то мелочевки. Мы привезли реально то транспортное средство, которое это вот мы да, через полгода, ну может чуть больше, поедет уже реально со скоростью 500 км в час. Земля есть, стройка начинается в ближайшие дни. В Эмиратах все уже об этом знают. Как это выглядит, наконец-то стало известно. То, что мы показывали до сих пор, ну отдаленно напоминало то, что вот э, реально уже существует но мы по-честному предупреждали что оно несколько будет отличаться да будет отличаться от ну все ж понятно надо защищать то что мы создаем то чем владеют все наши партнеры спасибо. обращайтесь всегда рад традиционно что мы должны сделать строй Skyway спасает планету спасибо спасибо вам так ну что друзья еще тогда парочку отвлечем людей вот. давайте я разверну сейчас так это у нас мила сердюкова из компании свик ну что друзья по, -по большому вот, что сегодня вот можно было рассказать или показать я думаю и так уже информационно то есть, ну, это вы уже видели на других выставках. Это... Сейчас, секундочку, пройду. Это уже движущаяся, видите, модель скоростной, но, как вы видите, она довольно-таки отличается от того, что показывали раньше. То есть, это подвесной юнибус городской. То есть, вот он реальный теперь, который, видите, я еще раз покажу. Там стоит эта наша ракета вот теперь немножко по нашим соседям давайте я выхожу с нашего стенда вот я его показываю видите сколько народу сколько вот это просто для сравнения видите вот рядом стоит какая-то кабина то есть какая-то компания вот, швейцарская видите сколько людей на стенде какой интерес к этому стенду сейчас я развернусь еще покажу наш стенд видите так сказать несколько есть отличия потому сколько людей какой интересы как сказать вот вот компания скоростных французских железных дорог вот они стоят со, со своими моделями вот то есть видите ш, что показывают и как показывают модели вот стоит хитачи стенд вот ну друзья мы вы выстав по выставке мы сделаем завтра с вами хороший обзор покажем что есть вот чуть дальше, видите, там стоит Ташиба, тут вот Сименс, то есть вот реально вот, а вот там вон Skyway. То есть вот э, мы показываем реальную атмосферу, вот народ ходит, специалистов много, вот обсуждение идет. Вот примерно атмосфера, которая здесь царит. Э, постоянно идут брифинги, постоянно идут пр през презентации, постоянные интервью, вот, но э, интерес, я говорю, к Skyway, не поддельный и очень большой и именно с точки зрения уже воплощения в реальность того что того что происходит ну вот друзья давайте я считаю что для сегодняшнего дня для сегодняшних новостей то есть я я Алексей показал сейчас соседи наших хитачи ошибы вот подвод похож на подводную лодку друзья <coughs> здесь э, еще раз Юницкий вам уже сказал что вся форма так вот еще один ну, на, на наш э, герой э, э, э, нашего времени. Вот, поэтому э, я просто начал еще говорить, Франтишек, что Юницкий подчеркнул, что формы и дизайн определяются только инженерией, а не эстетическими восприятиями. Вот, дельфинчик, мне, кстати, очень нравится название, что это наш дельфинчик, так же, как э, мы с карасем называли в свое время, да и сейчас на карася похож на сюнибайк, вот потому что действительно в -э, природные формы они идеальные вот и поэтому друзья мое мнение летающая тарелка пока на земле где же где же эта тарелка на тарелку никак не похоже вот она не плоская что я могу сказать просто инсайт вам такой сейчас пообщался с павлом скойбедом знаете такого на специалиста но на ответственности компании. Те новости, которые он мне рассказал, я могу сказать, что, по его мнению, все хорошо будет еще лучше. Мы это можем только транслировать, и это не может не радовать. Тут вопрос задают. Ты когда в салоне сидел, коленками в уши не упирался? Комфортно тебе было? Свое мнение скажи. С моим ростом вообще абсолютно комфортно. Ну, друзья, это, это действительно как в жипе сидишь. То вот. есть.. Массажные кресла просто изумительные. Вентиляция на сиденьях. Все, что сейчас можно представить в современных э, спорткарах, джипах. Панорамной крыши, может быть, кому-то не хватает. Посмотрите <с było> на, на вид. Какой у тебя рост, вон народ спрашивает. Метр девяносто четыре. Вот, метр девяносто четыре, говорит, комфортно. Ну, мне метр семьдесят Я чувствовал себя абсолютно, можно было спать. Так, ну что, друзья, на этом давайте на сегодня уже, наверное, заканчивать. Мы еще сделаем ряд фоторепортажей, они будут идти через чаты, через э, на наши ресурсы. Вот. Завтра в это же время, в 13 МСК, в 12 по берлинскому времени, мы с Алексеем сделаем обзор по всей выставке инотранса, на покажем наиболее интересные такие моменты, которые здесь есть, чтобы действительно показать, чем... Э, наша инновация, которая действительно является прорывной и инновационной, отличается от того, что показывают здесь большинство транспортных компаний, которые называют себя инноваторами. Поэтому, друзья, без преувеличения можно сказать, что мы с вами действительно в прорывной инновационной транспортной технологии мы создали сегодня то, что можно показывать и уже. Как Юницкий начал сегодняшний репортаг, мужик сказал, мужик сделал, в принципе хорошо звучит, потому что обещали сделать, сделали. И второй момент, уже есть полная аналогия, что на прошлом инотрансе показали Юнибайт Юнибус, до конца года поставили его на, его на ходовые испытания, сегодня завершена сертификация. То есть, друзья, этот процесс идет. Соответственно, к следующему инотрансу Юнилет будет уже и испытан, и... И идти в серийную серию, уже именно в массовое исполнение. А что мы с вами увидим на следующем и на трансе? это мы в крайний день спросим у Юницкого. Я думаю, что он приоткроет несколько секрет, что будет. Вот. Какие официальные лица посетили наш сценарий? Ну, во-первых, друзья, сегодня только второй день работы выставки, поэтому... Посетителей очень много, все визитки собираются, отчеты идут, поэтому мы, находясь и занимаясь каждой своей работой, мы даже не можем знать, кто и как здесь был. Просто я слышал, что были делегаты уже из Филиппины, Нигерии, но, друзья, здесь работает очень много людей, которые ведут, ну, не то что независимо, но каждый свою работу, вот, Алексей только что презентовал девушкам. Откуда эти девушки были? Откуда Сабрики. Откуда-то вот. Поэтому, друзья, кто и как приходил, так сказать. Вот. Я вам просто сейчас, мы когда проходили, я вам показывал, Юницкий давал каналу интервью. Сейчас я вам покажу, он дает интервью какому-то другому каналу. Видите, так сказать, со съемкой. Все. Поэтому этот процесс идет, идет постоянно. И здесь Итоги подводить пока рано, то есть как только закончится инотранс, я думаю, что будет абсолютно официальная информация, кто как посетил, какие результаты есть, что это самое. Так что, друзья, на этом, друзья, давайте на сегодняшний наш вебинар с инотранса мы будем э, завершать. Настроение, я вам могу сказать, праздничное, это действительно важный этап именно по отчету всей нашей команды, то, что мы сделали. Настроение Уеницкого, видите, он я с ним сегодня беседовал несколько раз уже. Конечно, он сильно устал, уставший. Очень большое напряжение. Но, друзья, это та работа, ради которой мы делаем, то, соответственно, задача, которую мы ставим, решает. Все, друзья, на этом наш вебинар сегодня закончен. Строй Skyway, спасай -планету, планету и дай дорогу в мир Транснету. Все, друзья, всего доброго, до новых встреч.